Всем привет, с тобой твой друг Розе. Очередной обзор. Арбалет 74 уровня. Ребят, ваши все комментарии я читаю. Там, я хочу, хочу, хочу, лука обзор, делай лазе на лука, пожалуйста, обзор, делай на деста обзор, хочу, хочу, нагладо обзор. Ребят, я все читаю, я все понимаю, но вы сами понимаете. Вот, люди хотят что-то рассказать, я с удовольствием... Выкладываете видео. Не хотят рассказывать, где я вам возьму эти обзоры. Перейдем к видео. Бабка в найках. Играю на Барце третьем. Играю с трансфера. На персонаже не так давно. Месяц он в моих руках. Впечатления ожидаемые. Как в принципе и ожидалось. С чего начнем? Со шмота? Да, давай со шмота начнем. на мне. Базилы седьмые, Прея. Все среднее. Прям очень среднее. Uh -huh. Не, ну Фрая да, хороший. Он там дает МП вроде бы. Ну, я и без него вообще не проседаю. У меня uh -huh. здесь даже получается на ХП стоит молитва. Uh -huh. Все, на три никак не могу уточнить. Уже Трая в 50 было. На 3 даже не заходит. Я тоже очень много потратил, не могу. Уже и по одной пытался, и по 10 штучек пытался, нефья. Ожерелье бою на снижение, ни к чему оно мне вообще, но оно у меня есть. Сам факт. Ну, увеличение, все равно увеличение времени перезарядки. Ну да. Я как бы хотел бы себе другое, но ну, кольцо страсти, соответственно, на плюс 8 урона. Ничего такого сверхъестественного нету. Вообще, просто средний персонаж, прям средний для своего левела. Ну донатишь раз в неделю я покупаю один пак, один. Угу. Это в основном было на агатионов, Трайл агатионов. У меня был трой на фиол вчера. Ничего не прокатило, не получилось. Ну а твины есть? Твины? Твины нет. Вообще играю без твинов, абсолютно. В одно окно. Тамагочи, Хрючево. Это ПВЕ. Сейчас, да. Играл дол долго на Дестре В ПВП именно. Для чего он, в принципе, и нужен, Дестер. А, чё, а что за клан? А против кого? Против пиплок вот мы были. Они все на Эрике сейчас. Жду трансфера, чтобы вернуться к своим ребятам. Играть с ними вместе. ПВ... ПВП сайт, да? Да, нет, как бы клан тоже активный очень, постоянно пул, но они сейчас тоже улетели на крючить. Mm -hmm. не помню конкретно куда, чтобы чисто раскачиваться, не знаю, что будет на следующем трансфере, и как бы без разницы, куда они полетят, в любом случае полечусь самим. Mm -hmm. Присоседился к ПВЕ клану, ни с кем не воюем, все в порядке, Парни молодцы, вообще mm -hmm. у нас... На, ба на Барсе третьем, да? Да, у нас... Вот, Кучка-могучка, вообще молодцы. Э, продали мне сегодня скилл, в два раза дешевле я его взял. То кто? Чем чем он рыночный был. Э, продал мне его один Айс. Я не помню, на каком месте. Парень просто молодец, сделал очень большую скидку. Не, ну у вас нормально, я слышал, на Барсе первом там вообще жопа какая-то... Там да, вс... там жопа. Всех режут там. Ну, мы хотя бы играем вообще прям. У нас полный нейтралитет. Мы никуда не лезем. Ни в замки, ни на боссов. Вообще никуда. У нас союз со всеми. Мы вот ребята играющие, просто хрючим, качаемся. Ну, это, кла... не, это классно, когда пвп сайды соблюдают, ну, хотя бы какой-то закон и там PvE, пвп Круто. Клан-лидер у нас молодец, он добился этого, изначально нас лили: лили Той, лили Биору. Угу. Вообще, то есть на межсерверах прям не давали качаться. Но добились того, что у нас полный нейтралитет. Со своими правилами, соответственно, но ну, нейтралитет понятно. соблюдается. это хорошо, что у вас глава хорошая, а то бывает просто. Там винят просто. И в чем. Ну что, договориться не могут? Самая-самая угу. самая проблема арбы это в том, что мимо пробегаешь, когда просто бежишь, и получается, шарики бьют по персонажам. Не, кстати, это очень странно. Это очень странно, почему у других масухи не цепляют. А вот шарики цепляют. Странно. Вот я тоже мимо пробегал в той. Рубака заделал, он взялся ли у меня. Да, особенно на острове тоже, вот. если какой-то топ на арбалете. У меня там 3-4 шарика просто сносят. Такое. Да. Так, просто там у меня вообще ничего сейчас не включено. Прям вообще. Угу. А, просто у меня О, а, что, вот а что лучше всего кидать? Как бы по ну, я, вижу ну, я кидаю, ловкость и мудрость у меня все. Ну, сейчас у меня то, что все на фулах, э, получается, мудрость и ловкость на фулах, я сейчас в проворство кидаю, чисто для теста. Угу. Выносливость как бы, сильно смысла я не вижу, что оно мне даст, а так скорость атаки в проворстве, ну и точность, соответственно, и уклонение. Ну да, МДР урон с килами получается и проворство. Да. Так, понятно. Так. Урон у меня постоянно меняется. От скиллов видишь, он то падает, то поднимается. Угу. Ну, 160, точность. Это... Да, точность это такая тоже без всего включенного. Крип тоже, то 199 то постоянно. Ну, шанс двойного хороший такой. Я достав все, пытаюсь разогнать очень дорогие колы. Угу. Хочу до 100, потому что отхил у меня именно от двойного урона идет Так, урон от умений А, вот еще и сейчас 142, сейчас если сработает Проксима То будет 152 угу. На определенный момент Плюс 10 к скиллбусту бусту, вот видишь, 152 Ну 152, и ты нормально тут выносишь, слушай Очень хорошо ну, это вот благодаря еще одной масухе. Как бы я и так стоял, я вообще не проседаю. То есть вот у меня как 900 банок стоит, так и стоит. Они не тратятся абсолютно вообще. Ну вот, допустим, вот здесь я тоже стою, как бы банки вообще не трачу. Ну, здесь мало мобов. Угу. Но каждый моб дает как бы постоянно то краснуку, то фиол. Видишь? Дает, но... взял, выбивал? Нет, я даже Краснуху за все время игры, я со старта игры играю, я ни разу Краснуху не выйду. Странно. Салхимки тяну, как бы Краснуху, но три, три шапки на МЖ выбил, в лесу зеркал, да. И все. И у меня еще а, там, ну, в... на этом в... персонаже у меня с алхимкой вообще проблемы прям жесткие то ли от персонажа то ли от аккаунта это зависит то есть у меня постоянно первый второй слот прям первый второй слот постоянно на желтом свечении да четвертый пятый слот я вообще ни разу вообще не выбивал за месяц а кручу я алхимку примерно по 10 раз по 15 раз там за день бывает а у меня был аккаунт до этого, я до дестра еще у меня хрючего было, я играл на, на орби. Одна краснуха и три симки, я МЖ-3 вытащил. Mm, прикольно. А тут прям вообще ничего. Так, давай сразу по-твоему этому арбалету фиолетовому. Здесь пробужденка на проксиму, правильно? Да, пробужденка на проксиму. Это количество целей увеличивает. А, количество подожди, увеличивает количество целей. А на сколько? Ну, просто нажми на скилл посмотреть. Ну, просили за даггера, но как бы за даггера я уже не могу рассказать. Ну, получается, смотри, с 3 до 5 пробужденка дает. Ну, на 5, ну, с 3 5, на 5, да? То есть, если, если без пробужденного без пробужденной карты, то три цели получается. Mm -hmm. Ну, все, тогда. Побужденным 5. И, и красные два скилла, что дают, которые у тебя а, есть. Красные у нас дают побег. То есть в большем диапазоне я могу прыгнуть к своему соклану, либо в группе с человеком. Угу. Просто Пробуду, написано: да. в большем широком диапазоне, короче, ну. да. И еще, укра... еще один. Угу. И второй у нас Аджор. Это вот именно при двойном уроне дабл выпадает, то восстанавливается ХП и еще МП дополнительно. То есть ХП оно и так восстанавливается, а пробуда карты дает восстановление МП. Короче, ну ты не нуждаешься в МП, я так понял? Да, тут абсолютно не важно. Все, круто. Преобразить. А, вот, вот, вот, здесь я не пытался вроде, да. По картам именно, по коллекциям у меня все выглядит вот так. Ну ты покажи так. в процентах просто потом. А, в процентах, ну вот так, допустим. Но ну, я вот выбил, получается, последний раз. У меня сейчас каждая красная карта дает не, не вообще прям неплохой буст. Вот я выбил его последний раз, вот он мне что-то дал. Шанс двойного, шанс угу. увеличения от оружия. И сейчас любую карту даже взять, красную, которой у меня нет, то она будет э, прям очень-очень хороший буст давать. Прям очень. Ладно, на такие мы не заглядываемся. давайте такие посмотрим. Весь урон плюс 2. Ну, вот любая карта вот так вот будет давать. По чуть-чуть, помаленьку, буста, буста, буста, везде буст. Так, понятненько, понятненько. Так, дальше у нас что, агатионы там у нас все вот так. У меня Я три карты красных вкинул, и так она у меня не прокачалась. Угу. Нет, подожди. Я сюда одну карту, это я на другом аккаунте еще две карты вкидывал. Ты красная. Сюда я одна. А, я, я делал Трайна Фьюл здесь. Трайна был вчера. И у меня, получается, выпал еще один закин, и я его скормил и не прокатил. Это получается, с, как, с, какого, ну, с каким агатионом прокатило, а тот скилл оно и забирает, да? А, да, да, да, да. Угу. То есть сейчас, видишь, у меня некого как бы скармливать. Жесть, мне тогда повезло. А По агатам так, у меня за последние две недели, получается, выпал Энкура. Закрыли мне коллекции. Не, ну у тебя вот. хорошо, по агатам вообще хорошо, я вижу. Редким, я не знаю, что можно еще сейчас получить. Этого я не помню, можно нет вообще вытащить. Спака. Подожди, это вроде бы это спак. А, спаков? Нет, это ж на праздники. А, ну вот получается, спаков у меня и вытащить-то нечего. Буря крафтится. Ну да, это нереально. Это все ну, у меня я недавно купил себе. Котю нет, только кот? вот эту. Котю, может, тебе повезет, котю вытащить. А что он нам закроет? Он нам точность закроет. И сопротивление умения. А, я, кстати, на днях еще куплю себе. мне не хватает, видишь, немного. Его? Да. Он тоже закроет еще плюс два урона, защиту закроет и сопротивление. Крутой, да, крутой. Айтен. А, ну он все закроет. А, это пробужденный. Ну, плюс два сопротивления я пока не, смысл, не вижу, пока я крючу. Нету стандартных агатионов. Вот он мне почему-то не выпадает. Угу. Хотя это стандартный агатион. Он прям много. Мне самое важное от него это шанс двойного урона, который я жду. Чтобы закрыть. Ну, может будет это карты на смену. Можно поменять может. будет. Так. По коллекциям карт у меня... А, всего собрано. Подожди, 52. Я не туда посмотрел. 52 процента. Нормально да эти коллекции уже нигде не достать да вот мне повезло что вот человек закрыл ну в основном как бы по зак... закрыто тоже в основном все то что нужно ничего лишнего как бы закрывается всегда все что нужно первое то есть можно разогнать там до 50 процентов так закрыть максимальное хп там грузоподъемность вот все вот такие вот закрывалось вот именно все на урон на все Точность, урон. Наж... Ну, нажми эффект коллекции, чтобы посмотреть по редким. В основном ловкость. Угу. Ловкость, мудрость, снижение, точность. Весь урон, соответственно. Ну и тут уже, как получилось, шанс двойного урона совсем маленький. Еще можно закрывать и закрывать. Урон стихиями тоже, да? Да. Это... Закрывать еще много-много чего можно, это все как бы со временем все это делается. Некоторые не знают, что урон стихией, если ты даже не бьешь, там, к примеру, у тебя нет скилла на тьму, то он просто этот урон плюсуется, как обычный урон. Да. Некоторые не знают это. Урон вообще любой закрывается, когда есть... Если я выбил шмотку, и она там, допустим, у нас на плюс 4 в коллекцию зайдет, я ее лучше засуну в коллекцию, чем добавлю там на аукцион. Угу. Не, ну это так же также в приоритете сначала колы, а потом все продажа. И там. с салфинки, соответственно, то же самое. Выбиваю какую-то зеленую шмотку. Там плюс 9 там или плюс 7 там зеленую, которая точится на плюс 4 И, соответственно, все идет в колу. Угу. Закрытые вот основные тоже все. Закрывать прям можно очень-очень много чего. Угу. Нет, у вас так, аукцион хочу... О, покажи аукцион что у вас на аукционе как дела Посинки. аукцион у, нас. у вас же война на сервере у нас и краснока как бы не очень дорогая угу. все скупается пасинки Сапоги Карли, 1350. Перси, 2300. Раньше они по 7000 стоили. Так, по синьке. У нас в основном синька стоит это 25-23. Вот такой вот она бегает. Угу. У нас до 20 сейчас дошло. У вас дешево. То есть я в основном продаю шмот. Это... Ну цены неплохие, слушай, очень неплохие. Штанишки вот вот эти, ну двадцатка, наверное. И оно 24. все продается, вот как видишь, оно все продается. Когда на вот. сервере война, да, оно продается. Вот. Сегодня получается, с утра я выбил 4 шмотки, они сразу же ушли. Угу. Ставлю по минималке, и они уходят. Да, ребята, летите на тот сервер, где война, потому что на сервере Diablo тут сейчас просто такой трэш там. Так это ж наоборот, типа время буста. Ну, время буста, То есть ты ну включишь. как. Угу. Ну смотри, вот просто у тебя сейчас на сервере война, и не заняты споты топ-сайдами. Топ-сайды заняли споты, плюс еще и короче, и там есть такие неадекваты, которые даже без сейва от вины. Ты убиваешь его от вина, он говорит, все ты у меня в ЧС, я тебя буду лить. Короче, ну, ну mm. такие там есть там разные. Еще маленькую рекламку вставь к нам в клан. Если кто-то смотрит с Б3, требуются прям очень-очень требуются активные ребята. Ну, как клан называется, а то я прочитаю неправильно. Аваки? Аваки. Аваки. Аваки. Ак нужны активные ребята. Да. 70 плюс мы прям рады принять. Много людей, которые э, просто без клана ходят. Крючат, Да. Мы готовы принять. Клан, клан РБ, клан Олимп, ребята, заходите. Да. По клан Олимпу у нас все не так уж и плохо на самом деле. Так, ну покажи. Мы О, как угу. бы нас очень мало, но мы ветеранах. Mm -hmm. Хорошо. И, ну, у нас очень мало. Нас ходит на Олимп 12-15 человек. Ну слушай, неплохо, что вы до ветерана дошли. Не, ну мы же у вас сильные там, ребята. Ну, у нас э, самый сильный из клана, я, конечно, не знаю, что мне за это скажут, но я покажу. У нас самый сильный из клана, это прям прокачанный, это Папай. Соответственно, хороший человек, прям очень хороший. Он у нас релит вообще все. Угу. Человек прям очень активный. А, кланный лидер, очень тоже очень хороший человек. И получается, некто, но ну, мы его не так давно взяли, даже, наверное, после меня, да, тоже активный, донатит очень много, но он своеобразный человек. Я еще за него очень много ничего не знаю. Будет интересно, если к нам пойдут люди, ну, как бы прокачивать клан. Еще два месяца я вот прям бы топил за этот клан, чтобы он раскачивался. Так, по душам. Как у фри-игрока. Примерно да. такое. Их не так уж и много. По коллекциям. 25. Угу. Подожди, плывет картинка. В основном сюда все в буст. Угу. То есть я шанс двойного урона выиграл 6%. Но точность, весь урон отсюда вот уже берется. Как бы основные это ну, верхний вот этот и... Сейчас там я могу закрыть сопротивление, так сопротивление уже ПВП, но мне оно ни к чему сейчас. Прям ни к чему. Я лучше либо кину вот сюда, следующую, сюда. Я плюс две точности поимею. Угу. Либо кину вот сюда. И поимею пробивание блока еще плюс три процента. Эти я закрываю редко по возможности, когда некуда кидать. То есть вот сейчас можно закрыть, ну один-один я как бы пока Ну Оо, смотри, один. там где-то двойной урон, еще где-то вот ша шанс удержания. Какой-то кулачок, вроде бы, двойной урон там где-то идет. Я не, не помню. Где-то еще а, двойной урон должен быть. Так, аномальный шанс. Оглушение, шанс. Ну, это все вот ПВП в основном. Не, ну ты дальше, дальше. Просто нажми дальше. Как бы не... не, не. А, типа, дальше, в смысле дальше? Прям. По уровням, да. А тут даже шанс двойного урона нет у в принципе. Так он добавляться будет или нет? Нет, они вот, ну просто вот, нажимаю. Давай сюда нажмем. На. Но ничего, ничего не добавляется. Двойной. Шанс удержания, да. Блин, ну где-то видел. Двойной. И вроде бы здесь... А, нет, здесь тоже нету двойного. А, есть. Тоже вот двойной урон. Если тоже ее прокачивать, еще 2% до двойного. Угу. Ну, в основном, как бы, буст это будет сейчас не отсюда, а агатионы и классы, если в новые карты выпадать будут, то это прям будет. Буст. Не, карты, карты это очень много. Если все синие закрыты, это очень много дает. Я вот э, вчера купил один пак получается свежего ничего не выбил сделал mm -hmm. трой на фиол и получил опять камень очередной а покупал ежедневную помощь нет еще нет вот думаю либо стоит брать либо нет и типа здесь каждый день по 11 карт mm -hmm. Но, судя по всем вот этим акциям, которые я брал всегда, я их постоянно скупал, там за тысячу, за тысячу пятьсот. Вот с этих угу. будет постоянно зеленый, прям постоянно. Не, хотя бы она была тысячу, я даже взял бы, но так, не знаю, такое. Ну, знаешь, было бы, помнишь, была акция, где вот здесь вот был прям героический класс там написан. Я помню, три раза или два, или два раза такой был. Да, да. Да-да-да, вот было бы здесь героическое, я бы тогда взял. Здесь будет синька по-любому, как и здесь будет синька. Из душ, ну, может, там пару синих вытащу. Но остальное как бы... В основном я скупаю паки, ну, раз в неделю, там, один-два бывает. Беру вот чисто ради вот этого вот. Не, паки они вкусные, да. реликвия можно всем, как бы, ну, чуть-чуть опыта, как бы. Ну да, я их беру, чтобы создать там угу. вот эту воду и все. Не, ну как, ладва в основном там человек 100 играет, а все остальное твины. Ну да, тоже верно. Как бы, как бы так. Ну, на нашем сервере мест 200, это половина Хрючева, половина ПВП. Я вообще как бы готовлю персонажа для более активной игры. То есть не для Хрючева, он мне как твин не нужен, типа он просто стоит хрючит. Вот, допустим, сегодня мне помогли при туплее купить скилл. Вот этот. Он стоит 5500, я его там взял в полтора раза дешевле. Я даже раздумывать не стал. Задонатил, купил. Не, у нас цены на краснуху очень как-то поднялись на сервере. А вот синька упала. А, и вот, чтобы ты понимал, я сейчас давай отключу Проксиму. Угу. Насколько часто сраба... Я ее могу то есть, сделать просто неактивной, да? Так, ее и вторая масуха у нас в стене. Вот этот пронзающий выстрел. А вот он тоже есть. Вот я его тоже отключаю. И смотри, вот сейчас вот э, просто скилл, который я купил, как часто он срабатывает. Вот масуха залетела. Вот опять залетела масуха по пяти целям. Вот опять залетела масуха. То есть у него сейчас посмотрим три секунды это круто То есть каждые три секунды бьет масух по пяти целям она видишь она шарами собирает мобов она же бьет по разным целям шарики угу. и тем самым они собираются в кучу а масухи уже бьют как раз вот эту вот кучу, которую вот видишь, я стою, шарики оп подманили, других подтащили, хотя я стою на месте. Сейчас в планах, конечно же, конечно же, купить фокусировку обязательно. Следующий скилл. Угу. Я потратил очень много. Я тут не было, получается, клановских агатионов. Мне надо было закрывать коллекции. Я очень много потратил туда. Ну, я пока и не занимаюсь. Оно, получается, все шары, когда ты в ПВП, либо в босса, когда включаешь, они все в одну цель бьют. Mm -hmm. я, я понял, я понял. Конечно, Это если бы продавал по да, да. 30 миллионов, я бы, конечно же, купил вот этот вот скилл. Это буст шаров. Они становятся красными и бьют по площади. Ничего себе. Прям Жесть. собирают намного больше мобов. Ну, может там после покупки как бы вот этого сундука, может оно и будет. Вот, если после покупки вот этого за 45 миллионов, может оно и будет. А здесь из того, что есть, вот это именно вот фокусировка. Остальное, как бы, это угу. все жесткое пвп, ну, которое в принципе не нужно. А говорят, неч умирает. Типа наоборот, только сейчас раз это расцвел, как бы расцветает только. Да, мне кажется, такая игра, как она, но она не уйдет. Все равно люди будут играть в любом случае. Она мобильная, это ее как бы бессмертие. Да, Наверное. она мобильная. Сейчас вот выйдет там тоже что-то с этого проекта, я не помню, как она называется. Tron and Liberty? Да-да-да, вот много кто типа хочет уйти туда. Я говорю, ребят, уходите, конечно, насколько вас хватит. Она не мобильная, она, ну она... Будет чисто для задротов и шных Скиллы подешевеют, там мировой рынок выйдет, там все будет. Да, да, да, скоро вообще будет mm -hmm. все дешево, прям очень дешево. Скоро краснуха mm -hmm. за 500 будет, вот увидишь. Mm -hmm. Да, да. Не, ну вот я мастерачу раньше смотрел, как бы говорил, что типа нужно никогда не буститесь в вещи, потому что это бесполезно. Коллекции и, ну да, коллекции. Буститесь в коллекции обычная. Ну вот я говорю, вот я продал шмотки, вот у меня кристаллы появились, я же их закажу в коллекции и смотрю, я сегодня, кстати, начал крайне коллекцию закрывать на две выносливости. Вот, видишь, вот. Есть у меня шмотка, допустим, 143. Я беру, покупаю. Все. Оп. Куда идет? В коллекцию идет. Следом смотрю, мне надо 170. Все, я жду, когда будет 170 кристаллов. И я плюс два выносливости заимею при этом. Угу. Не, у вас цены нормальные, вообще шикарные. Оно все продается, постоянно продается. Вот я стою, хрючу там. Можно на топ там спотах стоять, я не знаю, ну, запретные врата, там, я не выше, там поле брани можно стоять, можно. Конечно. А на, на кладбище как? На кладбище? Ну, сейчас с масухой не, не пробовал. Можно, конечно, ну и проседаю. Без колец, без всего вообще проседаю, мне кажется. А, нет, на тьму, да? Та да нет, нормально. Ну, это, ты понимал, это. у меня вообще ничего не заюзано, то есть. А, ну у меня сайха заюзана, только и все. не Ни кулачки, ничего вообще. Ну ты по статам для кладбища нормально, ну у тебя шикарные статы. У тебя статы даже выше, ты должен стоять по статам чисто. Э -э я худоват чуть-чуть на самом деле. Я той. Первая комната красную стою, вторую уже не стою. А вторая, то и два я стою такие простые споты. Ну а по, вообще по синьке посчитать, для меня проще встать в той э, в синюю комнату куда-нибудь, где стоит меньше народа, бить больше мобов и при этом бить больше синьки. Ну а кто и первый, как у тебя там? Ну, в Красной Что комнате же мир. Хотя, ну, а ну все, просто да, не ну на что... замер, просто можно сказать, посмотри. если помнишь. Я не помню, можно глянуть просто. Вот еще одного, и вот чисто шарами, чисто шарами. То есть я просто бегу, я никого не бью. Так, ну, а в красный по замерам. Так, ну, две минуты, да? 0,11. Прикольно 5, 5 миллионов. Ну да, Видишь, 5 миллионов вот где-то. Проседаю красный почему-то. Я не знаю, почему я проседаю. Да, из-за отравления он же отравление эти кидает. Так постата. Основное, прям основное, то, что нужно арбалету. Соответственно, это урон, точность, крит. Но мне пока достаточно 99. И он, я не знаю, почему он у меня почему-то то 100, то 99. Урон от оружия у меня маленький. Шанс двойного 79. Все-таки я думаю, что за два месяца я как-нибудь хотя бы до 85 расканю. Скорость атаки под Сайхой. Так она у меня 195. А печати души у тебя какие? По печатям. 6-2. Угу. 4-я было на 6-3, так и не зашло. я жду. Здесь. Mm -hmm. Это самая, самая больная тема для фри игрока. Вот это Соски, наверное. Да. Здесь так. Ну, все, короче, в среднем проскачано для моего уровня. То есть, ни меньше, ни больше. Крит. Mm -hmm. А то, слушай, шанс двойного. Увеличение урона от оружия, точность. Угу. Получается, все вроде бы ничего, но вот последнюю я не блочу. Я хочу накопить, чтобы у меня там, не знаю, 500 хотя бы было, чтобы можно было крутить. Они по 80 за штуку идут. Если я вот с горем пополам выкрутил зеленые ради точности и защиты в ПВЕ. Здесь так. Здесь вот так. Ну, как бы, знаешь, как как у всех, в принципе. Здесь нету, уже тоже троев было очень много, все пытаюсь открыть, не получается. Я бы вообще на самом деле сейчас прокачивался дальше здесь ради вот этого. Ну, я тоже думаю об этом. Но я и качаюсь в этом направлении, но все по очереди. Два раза сходить э, на, Кла... Ой, на Олимп, на любой, если выиграть, то вот, считай, ты раскрутишь везде там понемножку везде там и башня дерзости ты скупаешь как бы да, и да, там да, да. и остров пробуждения и там дают и там и ты крафтишь сам М -м. урон видишь нормально крит проходит двойной проходит, двойной очень много откушают. Ну, как бы персонаж под Меня Прям прилично. Тебе понравилось видео? Поставил лайк? Подписался на канал? С тобой твой друг Роза. Гостю? Спасибо, напиши в комментарии. Всем пока.